Новый или незабытый старый президент – теперь главное не забыть пароль. Банки довольно хорошо сейчас оптимизируют свои антифрод-решения, да, то есть каталируют всякие вот, э, такие криминальные списания и оперативно их блокируют. Я честный, я оплатил проезд. Мертвые души 21 века. Этим достаточно часто пользуются мошенники, которые проводят масштабную агитацию, на противоправные действия через популярные Телеграм, Ютуб-каналы. все эти трансляции достаточно открыто, то есть никого не боясь, не скрываясь. Птички-синички, прилетайте! Всем привет! В эфире универ News, а в студии Галия Гельфанова. Екатерина Масарова, педагог IT-лицея Казанского федерального университета, стала призером городского этапа конкурса Учитель года России в номинации Учитель-предметник. <музыка> Впервые в истории на роль главы Китайской Народной Республики на третий срок был избран Си Цзипин. Единогласное решение накануне приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Подробности расскажем далее в сюжете. <музыка>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 в принципе, на протяжении всех последующих а, лет а, руководства Сыдзиньфиньем а, это, а, так сказать, дружественное а, отношение, они сохранялись, развивались. В 2018 году, в момент, когда Сы заступал на второй срок своего правления, в Конституцию были внесены правки о том, что ограничения на сроке правления теперь отсутствуют. По сечению пяти лет данное изменение позволило ему вновь участвовать в избирательной программе. По результатам голосования Сы был переизбран единогласно. Ну, нужно отметить, что э, внешнеполитический курс Китая он, в принципе, развивается поступательно, логично. Вот И этому, конечно, способствует то, что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 На сегодняшний день сложно представить мир, в котором не используется безналичная система платежей. Почти у каждого второго есть банковская карта, с помощью которой делают различные покупки. Безусловно, это стало очень удобно, так как банковские карты, а также смарт-устройства позволяют быстро произвести оплату без использования пароля. Но, как правило, на картах существует лимит, установленный банком, что не всегда удобно, так как пароль легко теряется или забывается. Сбербанк с начала 2023 года начал тестировать систему увеличения лимита для карточной оплаты, по которой можно проводить платежи без участия ПИН-кода. Увеличение лимита, на мой взгляд, это довольно-таки правильно. Сейчас люди привыкли и больше беспокоятся, и знают о цифровой гигиене, о том, как и где обращаться с картами. Поэтому... Я только приветствую. Напомним, что лимит составляет 1000 тысячу рублей. При покупке меньшей стоимости не требовался пароль. Теперь сумма покупки должна быть не больше двух тысяч рублей. Увеличение лимита на банковских картах, несомненно, сделает жизнь людей удобнее. Представители Сбербанка утверждают, что сохранится прежний уровень безопасности при проведении платежных операций. Но насколько это действительно безопасно? Банки довольно хорошо сейчас оптимизируют свои антифрод-решения, да, то есть контролируют всякие вот э, такие криминальное списание и оперативно их блокируют. Юристы отмечают, что даже случайно найденная карта и проведенная по ней транзакция повлечет уголовную ответственность. Не каждый гражданин, нашедший карту держателя денежных средств, осознает, что используя денежные средства с найденной карты, может быть привлечен к уголовной ответственности, в частности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, данное нововведение находится в тестовом режиме. Как оно будет работать и какой лимит в итоге оставят, покажет время. Анастасия Упаева, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казани приступили к установке системы бескондукторной оплаты проезда. Как это будет происходить и какое влияние окажет на жителей города, расскажет наш корреспондент.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 Мертвые души в 21 веке. Мошенничество в рамках программы «Пушкинская карта» достигли своего предела. Подробности выяснил наш корреспондент Виктория Нагина. Пушкинская карта стала для молодежи пропуском в мир культуры. Однако не все стремятся посещать музеи и художественные выставки. Мошенники находят способ списать деньги со счета и использовать их в иных целях. Одна из самых известных схем на данный момент – создание вымышленного мероприятия и мнимых списков участников проекта. Фактически это было обналичивание денежных средств. Залы были пустые, никто из школьников на данный спектакль не ходил, а вот организаторы данного театра благополучно отчитывались об освоении данных денежных средств. То есть, фактически, в действиях данных организаторов Присутствовали признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 со значком 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Накануне мошенниками было совершено хищение более 100 миллионов рублей. Следственный комитет Российской Федерации расследует дело. Подобного рода аферы могут негативно повлиять на принятие решения о продлении программы. Речь идет о так называемом инфо -цыганстве. То есть подросток подписывается на канал, Разумеется, на данном канале присутствует определенная реклама от спонсоров. Вот в эти каналы попадают десятки, сотни, тысяч школьников студентов, которые мечтают получить в свое распоряжение как раз Пушкинские карты. Ну и на данных нерадивых школьниках и студентах. К сожалению, достаточно часто мошенники зарабатывают достаточно неплохие деньги. Напомним, что Пушкинская карта – программа культурного просвещения молодежи от 14 до 22 лет, которая позволяет посещать музеи, театры и другие учреждения культуры за счет государственного бюджета. Виктория Нагина, Маргарита Михайлова, Универньюс. Профессор КФУ рассказал о первом возвращении перелетных птиц. Подробнее узнаете в сюжете. Возвращение грачей порадовало жителей Казани. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов объяснил, что активное поведение грачей гарантирует казанцам наступление теплого времени года. В этом году грачи сразу с прилетом, сразу же,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 На этом все. В студии была Галия Гильфанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!